как нечаянно состоялась моя встреча с Михаилом Багдасаровичем в арт-кафе «Белая лошадь». Он оказался одногруппником моего хорошего знакомого Иванова. И таким образом я попала на эту встречу. Имеет такую харизму. Как? Вот и, и он был настолько какой-то богатый души человек. Потом у меня температура, была, у меня нос, насморок. Понятно, понятно. М -м. Ну, я тебе не выпишу никакой бюллетени, пошел ты нафиг. Я слушаю вас, я понимаю, что он слушает меня в смысле того, что прости, отец родной и так далее. Я говорю, а вы знаете, а я не хочу работать в театре кукол. пауза. Ну, потому что мне надоело. Что я, всю жизнь, что ли, должен вот это за, за, стоять за этой ширмой, что-то быть, идти типа, нафиг, все. вернулся и ушел. Причем я так дверью вот, хлопнул, там штукатурка упала, значит, все, вот, и секретарша такая, такая, провожает меня, я говорю, заявление я напишу завтра, хотя нет, сейчас я прямо напишу, секретарь, сел, написал, он так и не вышел.